И ее, друзья, наткнулся на такой интереснейший факт. Скользкая дорожка использования искусственного интеллекта и глубоких подделок для оживления истории. Чтобы отметить День памяти в Израиле в 2021 году, музыкальные ансамбли армии обороны Израиля сотрудничали с компанией, специализирующейся на синтетических видео, также известной как технологии DeepFake. Чтобы оживить фотографии израильской арабской войны 1948 года, они создали видео, в котором холодные молодые певцы, одетые в старинную форму и держа, держащие в руках старинное оружие, поют «Хариуд» — культовую песню о памяти в память о солдатах, погибших в войну. Во время пения музыканты смотрят на выцвешившие черно-белые фотографии, которые они держат в руках. Молодые солдаты на старых фотографиях моргают и улыбаются им в ответ, благодаря искусственному интеллекту. Результат получился действительно сверхъестественным. Прошлое оживает в стиле Гарри Поттера. А вот, посмотри еще раз, пока я думаю, что тебе рассказать.